Хорошая вещь – закон об иностранных агентах. Под него можно подвести любого критика. Проблема только в том, что когда не остается критиков, система скоро начинает тормозить, а потом останавливается. Без критики никуда нельзя.